В основе метода обучения монте лежат принципы, разработанные Марией монте которая открыла свою первую школу в жилом доме в 1907 году для детей малообеспеченных родителей. Свою школу она назвала «Касса де Бомбини» – дом для детей. Первый «Касса» имел стол для учителя, печку, доску, несколько стульев, стол для учеников и шкаф, наполненный предметами, которые монте разработала в начале карьеры, когда исследовала методы обучения детей с психическими расстройствами. Мария монте сделала эти предметы, когда заметила, что дети лучше понимают сложные концепты, если задействуют все свои чувства. Занятия в первой школе включали в себя личный уход, например, одевание и раздевание, уборку, например, подметание, уборка пыли или уход с растениями. А главное, что их никто не ограничивал в действиях и они свободно играли с предметами. монте не старалась обучить себя, она наблюдала за работой своих учителей. монте заметила, что дети способны глубоко концентрироваться и неоднократно повторяют одно и то же действие. А если дать свободу выбора, дети проявляли больше интерес к практическим занятиям и предметам, а не к игрушкам, сладостям или другим вознаграждениям. Спустя время у них появлялась самодисциплина. монте пришла к выводу, что когда дети занимаются самостоятельно, они способны достичь нового уровня независимости и сами будут мотивировать себя на обучение. Она видела роль учителя как помощника детей которым позволено свободно передвигаться и действовать в пределах определенной среды. Цель – вырастить из детей независимых и ответственных взрослых, которые разделяют любовь к обучению. Вскоре идеи монте разлетелись по всему миру, и она стала путешествовать и вдохновлять прогрессивных мыслителей и учителей со всего света. Александр Грейм Белл и Томас Эдисон были первыми ее сторонниками, Позже к ним присоединились Джимми Уэльс, основатель Википедии, писатель Габриэль Гарсия Маркес и основатели Гугла Ларри Пейдж и Сергей Брин. Сегодня термин монте обозначает метод, а не конкретную школу, но зато он находится в свободном доступе, что привело к образованию многих школ. Учителя со всего света заимствуют термин монте а также идеи и материал и открывают сады, начальные школы Создают программы для особых нужд или даже учебный план на 12 лет. А родители используют его для домашнего обучения. Вот некоторые особенности, которые объединяют многие программы. Ученики сами выбирают, что учить. Открытые классы, которые позволяют свободно передвигаться. Использование особых предметов Монте-Сори. Группы смешанного возраста. От 0 до 3, от 3 до 6 или от 6 до 12 лет чтобы дети учились друг у друга. Занятия без перерывов, обычно около трех часов. Никаких оценок или домашних заданий. Квалифицированный преподаватель. Будучи известной, Мария Монтессори сказала, «Никогда не помогайте ребенку с заданием, с которым он справится сам». А что ты думаешь о монте -Сори? Пожалуйста, поделись мнением в комментариях под видео. Если тебе это было полезно, посмотри и другие наши видео и подписывайся на канал. А если хочешь поддержать нашу работу, заходи на patreon.com. За дополнительной информацией заходи на sproutschools.com.